И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Крабик. Сегодня мы будем тестировать игру. Вот с вами GTA 5. Да-да, не удивляйтесь, она на Android. Это уже вторая часть моей рубрики, первый взгляд. Давайте посмотрим на этот фрукт и из чего он состоит. Поехали. Нажимаем на Play. Подлагивает немножечко. Так, мы зашли... Сразу нас встречает какой-то мужичок, и, судя по всему, э, Майкл, я не могу разлить, но, наверное, это он, судя по костюму, пиджаку ему, этому. Давайте посмотрим, можно сесть в автомобиль, давайте фары включим. Он так кричит, будто ничего не произошло. странная а давайте слезем отсюда <музыка> <музыка> <музыка> это что такое такая oh yeah. это что такое oh yeah. это, это по моему была способность франклина Давайте теперь зайдем. Глянем еще раз. Так. Да я... Да вы что? Ну хотя бы этот раз... Ч ⁇ <говорит> Это, Это самолет! Плюн, что делает? <говорит> <«Звезда взрывается> Так. Что было? Ссылка на игру, если честно... <свят> если честно... будет в описании. Так, oh ума у него, у, него, у него носок порвался надел в нос на те еще раз в нос на не будем его мучить Давайте сделаем какой-то трик друг. Давайте если Он падает... Опять ты? <свист> <свист> На тебе. Пойди еще. раз. Ему можно просто ударить? Эм. Ну ладно. нади в руку. А теперь перезайдем по тормозам бегали. игра и неплохая. Давайте еще раз. Последний раз прокатнемся. Я хочу проехаться. Главное, чтобы не свалиться. Я только что хотела сказать и сразу же упал. Ну так всегда, понятно. Так, да, надо шлем одеть. Нет, едь! Едь. Не... Всем до свидания, это был Крабик Красти. первый взгляд, могу сказать сразу, что игра неплохая, но недоработанная, потому что это бета-версия, если я не ошибаюсь, ссылка как всегда будет в описании, всем удачи, всем пока, дайте краба <coughs> на этом видео, всем удачи, дайте краба, опять же, всем до свидания.